Друзья, вы на канале Samsung Просто Друзья, у нас обновление Galaxy S21 Ultra Значит, что мы с вами видим Во-первых, произведены общее улучшение стабильности функций Дальше у нас а, указаны ниже приложение Можно обновить до последней версии после обновления Вот здесь и потом сведения об обновлении 514 мегабайт, в принципе немало Поэтому сейчас обновлю, потом поищу информацию, что же все-таки там интересного у нас появилось. Возможно, что... Так, дорогие друзья, ну что хочу вам сказать с обновлением, значит, с нашим. А ничего там нет нового-то. Вот последнее обновление. И здесь есть информация о некоторой стабильности, там это так далее, тому подобное. Но это не все. Переходим по ссылочке вот здесь, смотрите. Среди прочего, обновление программного спечения может включать там т.д. и т.п. Но на самом деле, вот она вся информация, признаны общие улучшения стабильности и функции. А вообще, самое главное, вот, это просто повышение уровня безопасности на январьский. И ничего более здесь нового нет нигде в системе, в принципе. Поэтому ждем других